Здравствуйте. Сегодня у нас 3 февраля 2017 года. Канал Аркут Готов. Программа «Плохие новости» Вячеслав Со мной в студии Роман. У нас прямой эфир. Добрый вечер. Вмечаем из Саратова, с Волги, из России. До новой исторической эпохи осталось 275 дней. И просим тех людей, кто вот у нас в чате. Так, они нас видят, нет? Они что-то нас не видят. пришла новость. Родатова с, с стали пишет. Мы просим сейчас всех, напишите, вот в предыдущей передаче, которая у нас, потоковая передачи не получилась по какой-то причине, нам пришлось другую формировать, вы напишите, чтобы люди сюда приходили. Что-то, А, как? да, все нормально, да. Все нормально. А где, а что? Я что-то, уже идет эфир вообще-то? Надо посмотреть. Да, смотри, идет эфир. Так, у нас проблемы с эфиром, в связи с тем, что вещаем из загорода, связь плохая, поэтому качество видеопотока у вас тоже будет не ахти, но, тем не менее, голос есть. Так. Так. Так, а сейчас, значит, через 30 минут, что это такое? Нет, нас не видят, нет трансляции. Нет? Я не знаю, что, что происходит. Открой, Google. Сейчас посмотрим. Так. Хром, ну, Хром. Ну, да, я сейчас у себя открываю. Да. В эфире написано, зрители, да. Сейчас. Бы хорошо, если было если было бы мы бы были раз раз в эфире. В секунду. Ну куда ты? Ну не вижу, через компьютер. Как... Да. Да. Началось пишут. Ура! Я ну ты посмотри, началось. Проверяю. Началась. Так. Работает или не работает? Не Отнеси понять. в ту комнату. но не работа. Видим, видим, пишут. Ну, видите, а слышите? Видите, это понятно. Слышите? Где маска идет? Во все. Ну, значит, видим. Ура! Очень хорошо. Такие вот дела. Появился Дед Парнас. Напишите. Всем там, тут ты, посмотри, предыдущую передачу ты закрыл, потоку. Ну, вообще, когда заходишь на подготовку, первое, что он пишет в эфире. Не, и не, вот а, они уже в чатах, эти люди, они сидят там. Так, Меня идем, идем. не открывает вообще ничего. Ну хорошо. Я не смогу чисто физически Значит, сделать. Что мы можем сказать? Вот у нас идет а, строка, бегущая. Это о прогулках. Ближе к лицу микрофон, хорошо, буду держать ближе к лицу микрофон, это, опа, так. это о прогулках у нас, так, микрофон тихий увеличь звук тогда, хорошо, максимум, по-моему, нажми на это, да, максимально, звук максимум. максимально, ну ты посмотри, видишь, как а, уровень это... идет, а так. это не то, да, хорошо, Давай еще Тогда у них может начать зашкаливать. Динамика хрипеть. Будет. И т.д. все будет нормально. Так, значит, все у нас подключено, слава богу. А, вот покажу фотографии а, тех, кто гуляли в воскресенье. Вот это Шаритпова. Вот это, оп, сейчас прошу прощения, это Чапаевск, ребята ходили в Чапаевске, и вот тоже Чапаевск, вот Новокуймышск, Уссурийск, а мы Уссурийск уже показывали, кстати, такие вот дела, да, что-то у нас сегодня подвисает. Видишь, Саратов не дает нам нормального интернета Звук громче работает, все нормально Звук тихий пишет. И вот МЧС предупреждает жителей Саратовской области о снежных заносах Кстати, предупредили Тамбовской области и так далее Очень, очень будут сильные заносы, говорят Так что ну, Это на всякий случай, чтобы можно было уже не париться Всех предупредили, если чего, вдруг мы вас предупреждали, да? Вот. На да. Аравийском полуострове не предупреждали, видимо, да. да? На Аравийском полуострове выпал снег. Да, вот. там тоже, наверное, МЧС Аравийского полуострова говорит, снегу будет по колено там или, наверное, по это... Ну, очень понятно. И Кстати... Вот сколько я говорю живу, столько помню, периодически говорят, впервые на Аравийском полуострове выпал снег. Вот в этом году, наверное, второй раз такое сообщение. Впервые за всю историю Аравийского полуострова выпал снег. И ветер достигает 40-50 км в час. В общем нормально, там так снег. То есть Аравийский полуостров ощутит то... В общем, чтобы медом не казалось, что мы каждую весну ощущаем. Помнишь, что мы каждую ну, весну да, бываем в Сараты. Да За... у нас, на самом деле, у всех поднятное настроения весной. Все считают, что все, зима закончилась, это кайф, даже если ветер весной там. Весной ветер, который несет пыль с Казахстана, а если в этот момент падает снег, то получается вообще прекрасно. Такого вы не видели никогда. Это пыль очень крупная такая, ну фактически, да, не знаю, как песок в пустыне, и со снегом, и все это, ветер летит, поэтому я всегда, когда ветер, у меня уже привычка с детства, мне говорят, вот что ты ходишь по Москве и плюешься, если ветер, и мне в лицо, я иду плюю, ну там же я привык в Саратове, у меня полный нос, рот там, я могу жителям Саратова предложить такую замечательную забаву. Это на улице Чернышевской есть офисное здание. Пересечение с родищего. Оно довольно высокое, с него, в принципе, видно полгорода. Вот если на него подняться и посмотреть, как гуляют ветра и что они делают, становится то есть, ясная картина. Ветер поднимает недостроенный набережный весь песок, какой им есть, и метет его примерно до улицы Астраханской. То есть пол Саратова накрывает песок с набережной. Но и... это не только с набережной, это... Песок, который здесь же брали, этот песок на анализ, оказался, оказалось, что это большая часть со дна высохшего Аральского моря. Офигично. Такой же точно есть, кстати, и в Антарктиде, там тоже <с нашли. Вот, А вот в Индии у женщины из головы извлекли живого таракана. Я подумал, там, наверное, кто-то гостил из депутатов Госдумы, Наверное, члены членов правительства Российской Федерации, потому что ну у кого тараканы в голове? У тех, кто в Кремле, там в правительстве, я не знаю. Вот. Ну, вообще, в Индии такая страна, то, что у индийских женщин, я думаю, можно много чего извлечь, вот не из только тараканы, да и с головы. головы. Да. Ужас, как они, я думаю, тебя могли бы это сжечь, заживать, как они любят. Ну Нет, сад там обычно устраиваются вдовами, да, поэтому там когда до 2003 года официально вдовы жили. По-моему. Сейчас там запретили, даже наказывают сайт, нельзя, говорят, вдов жить. Штраф административный. Судки, да. Скончал старейшая актриса России Зоя Булгакова, 103 года ей было, представляешь? Молодец. Такие вот актеры у нас живучие в России, это очень хорошо. Да, Сотни домов как... а... в Северном районе же остались без воды из-за коммунальной аварии. То есть э... к ним шла одна труба, похоже. Да, нет, а, кстати, так оно и есть. Ты же знаешь, то есть какой-то вот если это район, так какой-нибудь, как у нас солнечный там или а, юбилейный, там реально идет одна труба, если с ней что-то случается, все. Значит, по, по пишут. пишет. так. Висюн. Слава не слышно, Висюн. Ну, Слава, вы любите Звездные войны? Да, я люблю Звездные войны. Причем фильм, конечно. Конечно же фильм. Не период Холодной войны. Вот мне понравилось объявление. Я вообще не фанат Автодора, хотя я живу в Саратове. Автодор обыграл ЦМОКИ Минск в Единой Лиге ВТБ. Слушайте. Есть единая лига ВТБ. Что такое подвисло? Да прям связь-таки не очень. Не, ну на самом деле я смотрю же тоже через то, что находится здесь. Я не вижу, как видят другие зрители, но у меня все глючит наглухо. Но это вот. понимаешь, сейчас и, и это прямая трансляция. А ты идет. Надо, надо минутку назад а. вести и ну, все. Ну, бог с ним, ладно, я отключу лучше тогда, чтобы глаза не мороли, не мозолило. Вот, и. Цмоки Минск это, наверное, то, что Путин сделал с Лукашенко. Сейчас вот... И такой. Вот, цмоки. Цмоки Минск такой. А почему Цмоки Минск? Вот мне кто-нибудь разъяснить интересное название команды. Я не иронизирую, но вот то, что сейчас сделали с Лукашенко, это именно Цмоки. Вот. Служба безопасности Норвегии сообщила о хакерских атаках из России. Причем не только она, но еще и глава разведки Нидерландов обвинил Россию в кибератаках. И я думаю, что здесь должны были шведы еще присоединиться. Но как же без этого? Я, я сразу вспоминаю 80-е годы и начало 90-х годов, Подводные когда да, шведы и Норвеги, они каждый день находили сотни подводных лодок в своих водах, там гонялись, шведы сделали 200 кораблей противолодочных, ну, от очень больших до очень маленьких, ну, фактически, до котиров да, но все равно 200 единиц было новых сделано, чтобы ловить советские подводные лодки. В то время я как раз служил на Балтике, и, в общем-то, знал ситуацию, очень неплохо знал, и меня, честно говоря, потрясал, потому что я слушал эфир особенно там со шведской стороны была на русском языке передачка правда очень короткая новостная и мне казалось что у них мозг течет ну потому что какие нахер лодки там уже все там какие-то дизельные бегали вдоль берега чтобы не заблудиться да периодически там выныривали и Балтийское море очень мелкое, и там какие-то 200 они находили лодок одновременно, там какие-то флота атаки Сейчас вот они будут таких же хакеров ловить, то есть все хакеры, которые, причем их собственные, какие-то огрызки программ, которые случайно куда-то забились, да, или которые где-то сохранили случайно, они потом как-то откопировались, они будут рассматриваться как следы хакеров, там, вирусы. Ну, на самом деле, теперь они могут повесить любой косяк, свой недочет на хакеров, да, сказать, что это вот именно русские хакеры, больше некому. Слав, тебе не слышно полной говно. Ну, что ж, я могу сделать. Вот мне пишет, Мальцев, ты молодец делать вот, одновременно. А вот НАТО заявили, что Толтенберг не разговаривал с российскими пранкерами, перетворяющимися бит. ну, Порошенко. Ну, это же ну, это вот, самые главные <с>... два фактора агрессивных, которые будут рассматриваться как, ну, самые страшные в скором времени. Это хакеры российские. То есть это вот ну, такие войска. Войска хакеров, они такие равносильные РВСН. И войска пранкеров, они будут равноценны военно морскому Да нет, каком военно-морском, помилуй бог. Нет, наверное, сухопутным войскам будут равноценны. То есть пранкеры и, и хакеры. Вот две основные силы, надо поэтому записывать их вооруженные силы, как отдельный вид... Войск, да? Вообще, я не знаю, как они вспомнили про этих пранкеров. Пранкеры это уже как пейджеры. Этих людей забыли еще 10 лет назад. И вот какой-то Кремль, грубо говоря, вспомнил, что когда-то вот существовали какие-то пранкеры, бабки АТС там и прочее. Вот как это все было смешно и хорошо. И они решили это вот притворить в жизнь таким образом. Я бы подумал, что эта идея не прокатится. А. Они это настолько позиционируют сильно с помощью всех своих средств массовой информации, что вот пранк обретает новую жизнь за счет этих кремлядей. Пишет, поменяйтесь микрофонами. Я вам честно скажу, у нас один на двоих микрофон. Я бы с удовольствием поменялся, но он вот один. Я, у нас. Я, я сижу дальше. Причем, причем он сидит дальше. Такие вот дела. И вот как раз относительно военно-морского флота э -э, пранкеры, э -э, у которого сильнее. Которого пранкеры сильнее. Авиагруппа адмирала Кузнецова прибывает в Североморск. Я помню, э -э, как-то я был маленький, э -э, и с родителями, с моими, значит, я э -э, на пароходике как-то -как он назывался, подожди, О, господи. Ну, типа там... А Арианда, Массандра, там, или, или, или этот, как. О, господи. Ну, маленький пароходик, одним словом, в Ялти. Вот мы плыли, а там плыли пьяные молодые люди, сильно пьяные, и они кричали очень громко: громко Господа! Сегодня прибывает Деникин, ну и так далее, это тогда очень смешно казалось, но этим молодым людям, а взрослых людей отрабь брала, так вот авиагруппа отбирал Кузнецова не хуже, на самом деле не адмирал Кузнецов в Североморск прибывает. Его обещали туда привезти к перво, до первого числа. Сегодня третье И понимают, что когда он туда приедет, это неизвестно. Поэтому что сделали? Нет, зачем? Подняли с него самолеты, и они прилетели в Североморск. Ну да. и, и устроили встречу. Ну, чтобы там, не, не, там наверное, Оливье наделали... А уже третьи сутки, четвертые, вернее, сутки уже пылают станицы, да, трубы горят, поэтому пригнали туда навстречу этих летчиков. Вот они прилетели на самолетах, их встретили, теперь побухают, все нормально. А Кузнецов может еще тащиться месяц. Так что, видите, вот еще это... Одно предсказание. Я готов был, помните, спорить на любые деньги, что до 1 февраля Кузнецов не придет в Североморск. Он не пришел. Так что, кто, в общем-то, со мной поспорил, присылайте. Мы тут не против, да. В Тюмени 10-летний ребенок погиб в картинг-центре. Это значит, причем погиб не от аварии, а от инсульта. И... Да, это значит, что вот мы... Как это бывали несколько раз в картинг-центре, и я думал, наверное, думаю, у меня у одного шуль давление поднимается в картинг-центре когда эту тряпку надевают на голову, потом шлем этот, и там кругом СО, потому что, ну, э, хотя там вроде как должна быть супер вентиляция, но понятно, что если отработанные газы идут сюда... А новости же говорят, что он ударился об руль. Ну, не знаю, ударился об руль, из-за этого инсульт, ну, не знаю. Я думаю, нужно дождаться продолжения, обязательно будет. Вас, Нет, возможно, да. выпустят какие-то законопроекты, Роспотребнадзор направит во все эти картинки, Ну, в общем, Надо, когда да. такие дела начинаются, это значит, что будет скоро жуткий прессинг какой-то определенной группы граждан. Да, так что я вот не люблю картинг центра, честно я скажу. Не, ну вообще 10 детей как картинг пускать не стоит. Наверное, это все-таки забава от 16 лет как минимум. Ну да, ну не от 16, конечно. Ну не 10 лет, я думаю организм не окрепший, может и инсульт случится. Так, да нет, у детей как раз он не случится. А это, скорее всего из-за травмы, из за какой-то. На Урале в ДТП попал автобус с детской хоккейной командой. Вот я что могу порекомендовать в таких случаях? Вот надо детей в хоккейную команду куда-то отправить. Но ну, не надо на автобусе отправлять. Ну, отправьте их на поезде. Ну пусть они на полдня дольше едут, зато целые приедут. Вот эти вот э, толпы детей на автобусах по нашим дорогам, это такое рок-н-ролл, это русская рулетка. Причем, я бы вот честно тебе скажу, если это касалось бы моих детей, я бы с большим удовольствием сыграл бы в русскую рулетку, чем отправил на автобусе, потому что вероятность того, что все будет нормально в русской рулетке, все-таки один... К шести, да, или один, к пяти, в зависимости а от здесь... модели револьвера. А здесь, вообще, я не знаю, какая. Ну, на мой взгляд, здесь логика простая, в том плане, что права машиниста или что-нибудь там получают, получить гораздо про... сложнее, чем права на управление автобусом. Нет, да, и покупается. он идет по рельсам, во-первых, он идет по рельсам, он да, никуда он... не спрыгнет. И встречный! Поезд вряд ли в него врежется, навряд Раз ли, да, вряд ли, да, не, ну, может, не дай бог, конечно, может и такое случиться, но это гораздо менее вероятно, чем какой-то на скорой помощи водитель включает, как вот вчера, проблесковый маяк, выезжает навстречу и идет, и авто, эта скания должна раствориться в воздухе, а он проскочит. Ну, надо бронированные-то скорой помощи, чтобы они все как... Криппирамштайн, бензин разносились. А там на пожар ехали на такой пожарной машине, которая с полуулицы, и всех сносили. Вот. Здесь тоже самое, скоро ездят. Пока доехали, троих уже сбили. В Петербурге женщина вчера похитила ребенка, ее нашли, ребенка забрали, она укатила от школы коляску. Мамаша, я так понимаю, оставила коляску с ребенком, пошла за другим. Колясочку укатила, и потом коляску в транспорте нашли в общественном. Ну, а потом и ребеночка с этой женщиной нашли. И вот она, эта подозреваемая, в общем-то, не поясняет, для чего ей был нужен ребенок. То есть нет сведений. А это пугает. Mm -hmm. То есть когда ребенок был похищен, а неизвестно зачем, о, у Мальцева 32,6%, у Путина 4,9%. Оставим а Путина в попе, голосуем на сайте президента РФ. Вот есть сайт Что, президента президент РФ. Ну, посмотри, интересно. Вот, Сейчас речь. не смогу, к сожалению, попозже. Так. З в Сочи задержали мужика за кражу велосипеда. И все было бы ничего. Ну, какой-то дяденька из Молдавии. Наверное, не шибко богатый такой украл велосипед очень дешево, его цапнули, стали пробивать, а он, оказывается, находится в международном розыске, как торговец людьми. Это, оказывается, Себастьян Перейра, да, не торговец черным деревом. А в чем его, так сказать, преступление? Он э, каких-то людей выманил из Молдавии, они там трудились, он у них отобрал паспорта, и значит, в общем, принуждал их к труду, в Молдавии возбудили дело за торговлю людьми. Ну, не знаю, тут объективной стороны, конечно, она не выполнена абсолютно насчет торговли людьми, да, вот как-то... А имя, фамилия, гражданина есть? Не, ну там какой-то молдаванин, я не знаю, она, в, в принципе, были... если поискать, можно найти, но я что-то... Я просто последнее время встречаю очень много новостей, которые не имеют каких-то вот отсылки к каким-то личностям, каким-то именам, фамилиям, просто вот ну, нейтральные, да, да. да, вот некие граждане, то есть вот ты там, считаешь, торговец, что сатанист, это, что там, это я... выдумали, очень легко, И, ну или я понимаю, о чем ты говоришь, или там как-то вот он подозревает в том, что он кого-то кинул там с этими паспортами, с деньгами. Ну, а че, чем может быть красивее? Ну, написать, ну, да. что он был торговец людьми них, Себастьян Перей. я так понял, просто либо команда, либо им самим рассказывать не хочется о каких-то государственных делах, а больше никаких новостей нет. Все связано сейчас с политикой, все связано с законами, с властью. А... И после этого остался огромный пробел. И вот нужно пробел чем-то заполнить. Зачем? Ну, вот, ну, летающими вот. тарелками. Убил и съел, да, убил конечно. И главное, ел, да. вот людоед да. из Ульяновской области получил 12,5 лет колонии. Он убил своего а, собутыльника и съел. И вот ему 12,5 лет назначили. И значит он должен выплатить за, за съеденного товарища, за своего сколько там его брату родному миллион рублей. Не, ну, можно было бы, конечно, цинично пошутить по поводу по... сегодняшней цены. Ц... Да, да, да, да. Но, наверное, мы не будем это делать, потому что, ну, как-то это а, джаляб, что называется. Зато... Как... У... В том анекдоте, когда сейчас он попадет в тюрьму и будет как, ну, в смысле, уже попал, конечно, я имею в виду, на зону его там привезут, будет как в анекдоте, когда Помнишь, парень сидит на стуле, а дедушка какой-то сумасшедший, худенький, такой подходит и соль его посыпает. Он говорит, ты за что, старик, сидишь? Тут за людоедство, сынок, за людоедство. Вообще государству выгодно, у них такой кадр в тюрьме, они его могут политическим подсаживать, чтобы он их пугал. Ну да. Вот. Пациентка отказалась обвинить Подольского, а анестезиолога в насилии. Кстати, кстати ты, ты сейчас сказал одну вещь. Это а, убийца, я ж не помню, погуглите, в крестах сидел. А, он был слабоумный. И что-то он убил, убивал старух и откусывал у них родинки, бородавки Стой. там и так далее. Вот это, в общем, такое. И к нему в камеру подсаживали. То есть устраивали пресс камеру такую, к нему подсаживали. Он даже говорил с трудом, тех, которые должны были там, ну, все признать, грубо говоря. В течение там 15 минут все признавали все, потому что он физически был очень здоровый, абсолютно слабоумный, ну, и что ему говорили, оператор делал. И потом, когда все-таки пришло, пришло отказ очередное помилование и... и Приговор должен был привести в исполнение. Они очень сильно переживали, прятали его, там оттягивали это время, потому что получали огромное количество признаний. Ну, вообще, таким образом. Явно не в себе его нужно в психушку, наверное, ну, вот так, а не в тюрьму. Ну. Это я сразу вспоминаю, как в фильме с Жанном Рено, и этим, когда там подсаживали его в камеру, он тоже такой дурачок, но довольно сильный. и да, он начинал он, разговаривать, он, говорит, О", говорит, у тебя улыбка, ты похож на лошадь, что да. ты там сказал, хлоп-хлоп, его готов. Ну, пациентка, да, она отказалась обвинить этого анестезиолога, а его почему-то арестовали, это какая-то странная история. Я до сих пор ничего не могу понять, потому что это дело частно публичного обвинения, без ее заявления не могли бы ничего сделать, и тут вдруг вот такая фигня. А что, он изнасиловал, что ли? Ну, нет, там разговор был о том, что она лежала в реанимации и была вроде как в бессознательном состоянии, он ее изнасиловал. А потом mm -hmm. она заявила, во-первых, заявили, что она не была в бессознательном состоянии, она действительно ходила в, в, в, вовсе реан... носи, Но я в я реанимации. вовсе не насилие, а побоюсь. Не, не, ну, не надо прикалываться, он, она объясняет, что он пьяный, стал к ней э, приставать, а она позвала там mm -hmm. на помощь санитаров, там, и все, на этом закончилось, поэтому... Я не знаю. Mm -hmm. Так. Веселуха, вот, вот да, в депутаты зарезали райсовета ножом в сердце в лесу, что-то какая то фигня в Новосибирске. Ну, надо больше информации. Но как-то это. Возможно, мы ее не получим. Да то нет, по этим ребятам невыгодно все-таки такую информацию вешать, что там кого-то прессует. Ну как это какой, ну, но депутат все равно райсовета. Это, это -то. их товарищ. Он у людей же, люди не понимают, он у них ассоциируется также с властью. Вот Наталья Миломед, такая девушка, 24 лет пропала, ее сегодня нашли. Нашли, значит, в, по всей Москве искали, в Красногорском лесопарке, значит, в пятницу нашли, нет следов насильственной смерти. Ну все странно очень. Поэтому нужно больше информации, что это такое и как это такое может быть сейчас, вот в наши, в наши дни, да? Даже возбудили уголовное дело. Да, ну естественно. Не... не сама. Ну почему? И это возбудили-то раньше, когда она пропала, а -а -а. сейчас в таких случаях возбуждают они, чтобы более расторопно работала система. Следственный комитет возбудил дело за прикуривание сигареты от свечи в храме Белгорода. То есть, представляешь, вот курение в неположенном месте. А какое уголовное дело? Да. Не административное? Нет, конечно. Это возбуждено дело по факту, значит, прикуривание там, Поэтому, т -т -т, Наверное, оскорбление чувств Оскорбление верующих. чувств верующих. Представляешь, вот какие чувства. Ну, пришел придурок в храм. Ну, прикурил он там что от свечки, что от лампадки. Должно получить пинка по жопе, да, да. и все. Ну, если там бабушки старые, никто не может ему выписать пендель, но ну, вызвали полицейских, они его взяли, там, оштрафовали за курение в неположенном месте, выписали тот же пендель. Ну, хулиганство и хулиганство можно, И наверное, все забыли, даже на мелкое хулиганство. Ну, мне кажется, такие вещи наказывать все-таки Ну, ни в, в коем случае, ну, там... случае уголовным наказуемым не, уголовно деянием наказуем... это не должно быть. Это нужно применять к человеку физическую силу. Но ну, это мелкое хулиганство в любом случае, если это вообще можно расценивать как хулиганство. Безусловно, на человек пьяный был, в трезвом виде, кто же такое сделал. Может, это и провокация. Может, и провокация, ну, очень много провоцировать. Не да, <связь> знаю. <связь> Ладно. 30 заключенных были эвакуированы из -за задымления в исправительной колонии в Челябинске. То есть продолжается вот эта интересная эпопея с задымлением в различных колониях, тюрьмах, эвакуации, И мы говорим, что да, что будут пожары и очень серьезные в исправительных учреждениях надо к этому приготовиться. Это уже совершенно очевидно. Восемь полицейских, похищены в Мексике бандитами. Они в, в каком-то отеле сидели, туда прибежали бандиты, постреляли во все стороны, кого-то ранили, а кого-то, значит, украли. Восемь полицейских, пока информации другой нет. Ну, там как-то странно, да, четверых полицейских арестовывают за то, что они там 70 студентов убили, да, восемь полицейских выкрали, угу. выкрали какие-то бандиты. В общем, там, Я, конечно, в Мексике не был, но глядя на американские фильмы, блин, можно понять, что там полицейские бандиты, в принципе, это одно и то же. Да, но при этом, если ты посмотришь э, статистику преступности, то уверяю да. тебя, в России гораздо хуже. Ну, это, и да, при это, этом, скорее всего, да. Премьер-министр Франции назвал нападение на солдат в Лувре терактом. Теракт выглядел, знаешь, как? Нет. Шел не мужик совершенно. с двумя какими-то... Э, этими... Мачете? Да нет, он шел с двумя э, мешками. <свят> Подошел к каким-то там солдатам, достал мачете, набросился на них, чтобы рубить, они его застрелили в живот. Ну, не насмерть, пока. Вот, и вот все, весь теракт. Ну, то есть, какой-то отморозок. <свят> Причем, <свят> почему-то везде описаны... Два мешка, ну, в одном был мачете, понятно, а, а второй мешок для чего? для того, чтобы головы туда собирать, он хотел рубить головы и складывать в мешок. Может, это бывший гражданин Сирии, так сказать, поэтому и хотят таким образом. Да, вот, не, ну, это понятно, что вот, им лучше, конечно, сказать, что это теракт, это как-то более... Ну, да. Так, пять человек пострадали в результате взрыва газа в пригороде Парижа. Вот интересно. А, то есть баллоны с газом не только в России взрываются, но еще взрываются в Париже и взрываются в Германии, да, как недавно. А в Кремле ответили на критические высказывания Лукашенко в адрес России. То есть Лукашенко очень недоволен тем, что происходит и по поводу границы, и по поводу других вещей, и вот было сказано, что мы рассчитываем, что тот набор разногласий, который в настоящий момент фигурирует в нашей повестке дня, будет урегулирован в ходе таких переговоров и так далее, то есть, ну, никак никак не договорятся, и исходя из того, что сделали границу, на границе с Белоруссией, то есть полноценную, с погранзоной, то вообще ужас. И Беларусь подала в Россию, на Россию в суд за сокращение поставок нефти, и еще Россия, что в феврале запрещает поставки говядины из Минской области, но Лукашенко не остался в стороне от этого. Лукашенко потребовал возбудить уголовное дело э, против Данкверта. Это человек, э, который возглавляет Россельхознадзор. Сергей Данкверт гражданин России. Россельхознадзор соответственно российский. И поэтому э, значит он э, как-то в общем-то странно так попал под раздачу. То есть этот Данкверт сказал, что Такие, такие дела они не приведут, в общем-то, к улучшению отношений. То есть он, он, вот этот Данкерт, решил от имени всей России, что приведет к улучшению отношений, а что нет. Я думаю, что вот Лукашенко распорядился выдать российского блогера Азербайджану, чтобы, так сказать, насыпать соли. Но он этим соли-то не насыпит, Блогеры... Это то, те люди, кого очень сильно не любят путинцы. Поэтому вот если бы он не выдал такого блогера Азербайджану, а более того сказал, ребята, блогеры различные, огромное количество мест тут я для вас создаю, с обалденным интернетом, со всеми делами, особенно те, кто сильно не любит Путина. Давайте сюда ко мне в Минск, вот вам тут прям это... А Силиконовая долина, да, то есть это то, что мог бы сделать Лукашенко, создать свою силиконовую долину реальную, и люди бы с России туда мгновенно бы сквозанули, и создали бы там э, такой э, как бы инструмент, э, я бы сказал, тесочки такие для путинских этих самых шаров, да, что, блин, Лукашенко мог бы так вот в полоборота раз, и, и там уже и, и, цены, цены бы скидывали мгновенно. Лукашенко, в принципе, что-то подобное там делает. Я имею в виду не в плане блогерства, политики. Лукашенко сделал упрощенную систему налогообложения для IT-корпораций. Вот. Очень много проектов известных по всему миру. Тот же Viber, например, это белорусская разработка. Тот же World of Tanks там, и множество других проектов, которые я сейчас не вспомню. Но Лукашенко именно идет в IT, потому что у страны через мало ресурсов У нас, для развития. А, Кто-то в чате. О, <свят> шустрит. Да, да, я вижу. Ну надо. Э, ну. Ну, сейчас будем это долбить. Ду -ду -ду -ду -ду -ду -ду. Да, тут, видите, какие-то у нас эти хакеры, хакеры, российские напали, да. на нас напали российские Ах. хакеры. А мне интернет настолько глючит, что не позволяет с ними справиться, а Почему? вот они специально момент выбрали. Ну, давай справимся вместе, да, он что-то даже не открывается. А, вот, Представляешь... слушай, у меня не получится, ты блокируй, да, вот заблокируй. Ну, как он, заблокировать. Нет, Понятно. нормально пройдет, не, не, эта штука. Это их тут, видишь, они сколько Ты обнови чат вот на эту штуку. Да, да. это я понимаю. Нет, что я не понимаю, как чат обновляется. Так. Угу. Что, видишь, они быстро успокоились. Встали быстро, да? Да. Ну, их, видно, YouTube притормозил немножко. Нет, нет, это, во-первых, опа. Я полагаю, что у нас чат встал. Да, происходит. встал чат. Или, я так думаю, угу. лег. Ну, ничего, видишь, это Путин, <laughs> путинские хакеры и на нас да напали. Нет, пускай не обольщаются. Напали. Они, на самом деле, потому что мы из-за вещаем. Здесь просто интернет слабый. Ну, просто слабый интернет и все. Так. Путин назвал три причины обострения ну, ситуации в Донбассе. Давай, не обращай внимания. Давай, ну, а ну... Тогда люди не смогут переписывать. Ну, не, не смогут. Завтра, в следующий раз мы ну забаним ладно. всех этих ну ребят ладно. и все. То есть, это же один раз они сделали. Мы потом всех их скопом просто да, забаним да. и все. И никаких проблем. Так. Путин, значит, три причины обострения объявил. Причем он это сделал в Венгрии на пресс-конференции. И представляешь, ну я так понимаю, что это была домашняя заготовка. <сом produits> <kineticás> Этот журналист, который там задал вопрос, он такой, отсюда был. И Путин так вот, он отвечал так системно, так системно. На это три причины, да, там то, что вот, во-первых, украинскому руководству сегодня нужны деньги, о! То есть такую истину сказал, такой надо сказать про деньги обязательно одна из причин всегда деньги Конечно. батники Но в это, в в это верят, да, вот и поэтому значит это вот первая причина. А первая причина это ты, да, вот. и отношения наладить нужно с действующей администрацией, они бабку поддерживали там украинцы, а про Лес Трамп надо отношения, значит с ним налаживать лучше всего через вот такие вещи, как война. И третья причина, на фоне явных неудач в экономике социальной политике, активизировалась оппозиция, надо всех народ отвлечь и так далее. Но отвлечь надо народ и Путину, и Порошенко. А причин действительно три. И действительно, первая причина – деньги, вернее, вторая – деньги. Первая причина – это политика. Вторая причина – это Деньги. И третья причина, и она самая важная в современном мире информационном, и раньше ее не было практически, это понты. Понимаешь, то есть если при капитализме понтов не было, они были только при феодальном строе, когда нифига себе, этот дяденька, там, вассал моего васала там, ну что ты против меня, там, посал, да, и надо, надо пойти наехать а, то сейчас вот э, все это вернулось на круги своя такие вот так что-то не открывается у нас хочу я вот этих всех позабл позаблокировать нет, у нас на эту жизнь уйдет, чтобы в этих... Заглопили. А там одни и те же я посмотрел. Не, понятно, что одни и те же. Они каким-то скриптом рассылают. Ну, надо поставить заслон этому делу и все. Так. Просто, я говорю, обидно то, что люди не могут теперь общаться. Да, ну, ничего страшного. Могут люди общаться. Странно, что YouTube не предусмотрел... Не, он фуда. предусмотрел, но... Защиту. Так, мне пишут, банти троллей. Забанимся. Так. Очень хорошо. Так. Песков. Опроверг признание России паспортов ДНР и ЛНР. То есть он таким образом говорит, не, мы тут не признаем паспорта ДНР и ЛНР, хотя мы видим совершенно другое. да, Хотя мы видим, что с этими паспортами, в общем-то, можно совершать даже какие-то сделки. Вот Песков утверждает обратное. Так, Порошенко возложил mm -hmm. ответственность за обстрелы Авдеевки на Россию. Не, ну это понятно, И... так же как э -э, путинцы возлагают ответственность за обстрелы э -э, Донецка на Порошенко. А ты можешь банить или что-нибудь? Нет, или у, тебя? у меня нет э -э, доступа. Понял. Так. А что, там продолжается? Да, там продолжается веселье. Надо тогда э, просто чат закрыть будет, и все, я думаю. И никаких... Не, на, на, надо... про ну, права как... модераторов. Мы просто поменяли пароли все в связи с тем, что у Окуня был изъят не компьютер. Нет. Поэтому поменяли пароли. И сейчас, в общем, в таком беспомощном состоянии, как этим людям, кажется, находимся. На самом деле нет. Завтра же я отдам право модераторов 100 людям, и они просто грохнут этих всех прямо на подступах. Не надо, не надо, не надо. Угу. Оставь. Ладно. Пусть они сегодня порезвятся. Я посмотрю, как у них это получится. Тем более, что мы их навсегда забаним. Захарова сообщил, что варварскому налету на Донецк нет никакого оправдания. Представляешь, э, ну как же нет никакого оправдания. Всегда есть оправдание всему, да, и уж тем более деятель, таким деятелям, как Захарова. А вот Песков вообще говорит, надеюсь, что, надеемся, что ополченцев Донбасса хватит моих припасов. Ну как... Можно mm -hmm. перефразировать Шарикова, у нас самих э, эти э, как его, револьверты найдутся, да, помнишь? Да. Шариков говорил. Так что... Так. Российские дальние бомбардировщики нанесли удар по объектам ИГИЛ в Сирии. То есть нанесли удар по Сирии. Ну, то есть этому есть револьвер... оправдание. Понимаешь? То есть, вот а этому нет оправдания, а, а, а этому есть. Странно, да? Эх ты. Так. У меня есть некоторые подозрение, что это с другого канала, ребята. Хотя, может, это тролли специально так Да. И что, мы их совершенно спокойно с другого, с этого. проанализируем сейчас что-то потом. Придем уже к Причем названию. мне интересно, ты представляешь, вот меня спрашивали, какой сон снился, а я тогда почему-то не вспомнил, хотя он меня а, немножко так это встряхнул, мне приснился сон, что я слышу, взлетают какие-то дальние бомбардировщики с Энгельса, mm -hmm. и смотрю в ту сторону, а они как раз идут и начинают разворачиваться надо мной, и я понимаю, что по звуку я их не опознаю, и вдруг я вижу, что это какие-то неизвестные мне самолеты, причем такие, знаешь, формы я такой никогда в жизни не видел, только, может быть, в звездных войнах вторжение инопланетян. Не, не, это, это вроде российские самолеты, и они были в, в такого зеленого цвета почему-то и выполнены в форме катамарана, то есть два фюзеляжа и каждый из фюзеляжей это двигатель. Представляешь, и такие достаточно большие крылья, в общем, интересный такой сон, но он меня очень сильно как-то достал этот сон. То есть я проснулся такой, нифига себе, думаю, какие-то улетели куда-то кого-то бомбить. Так. Глава МИД России и Франции обсудили ситуацию в Сирии и на Украине. А убери чат совсем, убей его. Я прошу прощения, просто нам не дают. Если кто-то хочет писать, пишите в донате. Просто чат выключи совсем. Да вроде нормально. Не, отключи ага. чат. Так. Чат просто отключи все. Одну секунду. Я не думаю, что имеет смысл идти на поводу этих придурков. без всяких проблем очевидно нельзя во время трансляции наверное выключать вижу такой настройки да дожди секунду освещаю еще виснет да очень плохой интернет как вовремя они все это затеяли нет все подвисло а вот так вы физик Ага. Ну, нет, только. Нет, здесь нет такой настройки. Да не может такого быть. Нет. Не верю. Я в это не верю. Так. Так. А где сам чат? -то? Куда он делся? Надо открыть его на окне в таком случае. Но ну, здесь все продолжается. Это я могу здесь, сказать здесь, абсолютно здесь. точно. Вот. Ага. Ой. Нет, что-то это какая-то фигня. Нет, этот чат сейчас вот прогрузится. Все будет. Вот. Так. Ну все, я тогда отключаю его у себя, по крайней mm -hmm. мере. Я чат у себя отключил, он у нас сегодня, видите, подвергся атаке всякого рода этих хакеров путинских. Ну, нам приятно, мы такие же, как норвежцы, как голландцы, да, целое такое государство, мощная хунта называется. Я вам написал в почту, как их банить, Дмитрий, спасибо, мы посмотрим. Но не сейчас, а потом после эфира посмотрим, как их забанить и я думаю, что мы сами эту проблему решим, но все равно спасибо вам за заботу огромное спасибо так Хунта, привет, проблемы с помещением приглашаю к себе всем здоровья ага, Володя, привет да нет у нас проблем с помещением мы просто это Планы у нас немножко поменялись. Так, тут вот опять нам в донате пишут какие-то гадости и присылают деньги. А что так мало денег за гадости присылать и больше? А, это про тебя какой-то этот, урк сказал по кличке Мопс, какую-то хрень. Не знаю какой. Вот, я зашел к нему на канал, они что-то там про тебя сказали, и, соответственно, эти мопсовские... Ну, видимо, у них такой принцип пиара, так сказать. А, да и фиг с ними, надо забыть про них. и ну, Все это, да. Просто забыть. Мы с ним потом разберемся, после 5-11. Ни ну, один мопс не останется, так сказать, без своей конуры. Я обещаю любому мопсу, который тут отметился. Прям нормальную кунуру такую. Что там такое? Вот. О, США частично сняли санкции против ФСБ России. Такая интересность, да? То есть, там какие-то транзакции теперь некоторые могут они проводить. Ну, может быть... Не виланчели, а, а скрипки могут продавать там, я не знаю, и так далее. И Трамп опроверг смягчение антироссийских санкций. То есть, он решил, что, значит, ну, вернее, все решили, что это как бы смягчение санкций. Ну, так оно, собственно, и есть, конечно, если, но это было связано, я так понимаю, с борьбой с терроризмом там. Вот такие дела. Ну, Здесь наш он большой друг Трамп, как говорят, по России 24, да. по России ослабил, что ослабил. Да, что ослабил. А вот США ввели новые санкции против Ирана после испытаний баллистической ракеты, но даже уже самые там крутые, да, не смогут разобраться, в, в чем суть этих санкций, потому что там уже так запутано они все. Больше не просто... Водили... баллистические да, да, да, да, да. <сих> да. Вот. Трамп Шварценеггером опять закусился, то есть он его высмеил за работу губернатором Калифорнии. Как пишут, да, по-настоящему плохо справился с работой губернатором Калифорнии, но еще хуже с работой ведущего шоу ⁇ Ученик ⁇ но он хоть бы попытался, говорит Трамп. Ну, в общем зря он наезжает на звезд. Я честно скажу, нельзя это делать ни в коем случае. Трамп Трампа рейтинг явно ниже, чем у Шварц. Ну, не, не знаю, живут. но я думаю, что он скоро... Кто ему там советует, я не знаю, но скоро он ощутит, что он это делает зря. Мы вот говорили, что он зря наехал там на некоторых кинодив очень, так сказать, серьезных, а теперь он на Шварца наехал. Я думаю, что опрос а 40% американцев выступили за импичмент Дональда Трампа. То есть, ты помнишь, я когда-то давно уже это слово сказал, не только в отношении Путина, но и в отношении Трампа, что как бы как только он избрался, уже встал вопрос об импичменте. Так оно и есть. То есть Трамп один из тех президентов, который рискует получить импичмент. То есть будут следить за каждым его шагом, за каждым движением. И вот основатель вот этого Юбера покинул консультативный совет Трампа. А знаешь почему он покинул? Ну, Трампу, очевидно, не понравилось. Нет, нет, Трампу все. Он сам ушел. Ты что? Нет, он сделал этот Юбер. И получал бабки очень да, неплохие да. с этой системы. А те, кто не любит Трампа, стали отписываться от этой системы. И, да, и он о -о -о. оказался в жопе. И сказал, ребята, все, я всех люблю. И улетел из этого совета Трампа, решил, что ему лучше, чтобы работала эта система и приносила ему деньги, чем он будет работать кто, вместе вот, с Трампом. Кстати, отличие американцев от русских. Русский бы человек не отписался бы, ни от какого Нет, мира. конечно, да. Он продолжал бы получать деньги, говорил всем, что это мой хлеб, там, как те же ОМОНовцы рассказывают, но ну, это наша работа, о чем мы еще делать будем. Ну, вот. да. И здесь то то же самое, а там просто люди уходят, и неважно, куда они идут, в пустоту, не в пустоту. Это показатель, большой показатель. Вячеслав, что вы думаете об образовании? В России нужны ли нам калавриаты магистратуры? Его нужно ли сделать второй, высший, бесплатный. Стоит э, сколько заработать студенту нереально. Ну, во-первых, образование любое должно быть бесплатное. Второй, третий, восемьдесят, восьмой. Кто хочет учиться, пусть учится это. Оно немножко другим, конечно, должно быть, все образование не такое, как оно сейчас у нас есть. Мы говорили о том, что молодые люди, которые сейчас проникнут информационной эпохой, они должны сочинить, вот какое оно должно быть образование в нынешних условиях. То есть, какое оно было при Ломоносове, мы знаем, какое при Совке знаем, какого нет сейчас, мы тоже знаем, поэтому нужно будущее. Для будущего нужны новые мозги. Я никогда не придумаю, какое должно быть образование, но точно никакой не ни бакалавриат, не магистратура и, и не вся остальная фигня. То есть и образование должно быть системным, начинаться, я не знаю, с если из детского сада. Мы должны давать детям системное образование, потому что они уже фактически получают навыки информационные ну почти с коляски. Так. министр строительства Ингушетии задержан по подозрению в мошенничестве. Ну что ж, бывает. Uh, да. так, что, вот что? Ты, ты можешь себе представить министра строительства, Который даже не Ингушетии, да, <свят> которого нельзя в мошенничестве подозревать? Я думаю, что это Большие вообще, это какой-то ангел во плоти должен быть. Так что прокурор потребовал для Навального 5 лет условного лишения свободы. То есть, видишь, они вот как-то очень боятся произносить. Ну, потребовал 5 лет лишения свободы, а судья бы дал там условно. Да? А нет, вот он сразу условно, а давайте условно. Интересно, они там ребята. То есть на выбор он не пойдет, похоже, если они сейчас ему допустим. Даже... Ну, они не как... пытаются да, сделать. Но на выбор он не пойдет, потому что будет 5, 11 17, потому что ну, будет революция. Бы... Поэтому он в любом случае на те выборы точно не пойдет. Тариф в системе Платон с 15 апреля вырастет вдвое. Представляешь? Ну, ну нормально. А -а -а. Чем хуже, тем лучше, <laughs> что я могу сказать. Озвучите, пожалуйста, посмотрите на Евроньюз. Путина, румыны послали плакатами «Путин гоу хом», а потом на канале... Путлер, Или... Путлер. А, Путлер, <смех> Путлер, да, электростанция. Вячеслав, поздравьте тебя, пожалуйста, с днем рождения, я буду на прогулке. Поздравляю, Челябинск. Все отлично, очень хорошо. Так... Валентина Матвиенко возмутила зарплату у ивановских учителей в тысяч рублей. И что же вот возмутила ее? Она-то получает там, я не знаю, семьсот, восемьсот, Может быть, она это поделиться с э, учителями. Она его змутила. То есть она считает много, что ли, 7 тысяч, хочет тысяч пять? Нет. Ну, а то, что думаю... люди мород получают. Как же так-то? мород, вот да. Такое страшное название, что люди получают. Я думаю, что надо бы, конечно, этой Матвиенко поделиться с учителями. А то она как-то, видишь, спереживалась, а делиться не хочет. Ну, как и, в общем-то, и Вова, и все остальные православный мессенджер на платформе Telegram заработал в России. Представляешь, какая прелесть. Теперь можно подписаться на официальные каналы храмов, обмениваться сообщениями, пересылать различные вот файлы. Вот. То есть, такой, они хотят такой же вариант, как у мусульман, да, чтобы там на молитву телефончик звонил и все такое прочее. То есть, Такая зависть у них. Прямо они... По-черному завидуют, скажут, блин, вот у нас паст вот как проскальзывает, а там раз, можно, пришли смс там, свечечку отправь, там, еще что-то на этот мессенджер, денежку с тебя спишут, очень хорошо. И вот россияне массово закрывают свои аккаунты, пишут, что в целом, говорят, что люди стали доступ к своим страничкам в соцсетях ограничивать, закрывать аккаунты и так далее, потому что много там мошенников и, в общем-то, люди подвергаются каким-то нападкам, как мы сегодня, жлодеи такие на нас напали, да, придурки. И вот я этим злодеям рекомендую, вот будет праймерис какой-нибудь, на котором будет Мальцев, ну вот давайте против. Ну, потому что это, это хотят нам продемонстрировать, что это большое количество каких-то несчастных ублюдков, там Не, что-то ну, а против Мальца. На, Не, самом, ну, а на самом деле. Может? Кто может смотреть какую то урку? Нет, нет, да, это вообще, да, я, я, я вообще мне, мне uh -huh. пофигу. И, и, это, это, конечно, спланированная акция. Для чего? Для того, чтобы а, там что-то такое, -то по их мнению, сделать. Ну, давайте вот мы сейчас завтра приготовимся к этому и попробуйте сделать еще раз. У вас получится учится от хрена уши получить. Вот. И я думаю, что, я говорю, да, вот предлагаю, там будет какой-то праймерис, пожалуйста, там, где нужно установочные данные человека. Вот давайте и померяемся там. Праймерис с этим? Да. Ну, какой-нибудь, наверняка же будет какой-то праймерис, на котором я вылезу и ради бога, пусть попробует меня остановить иностранные компании начали выводить бизнес из Китая, представляешь, то есть о чем это говорит, о том, что в Китае бизнес стало делать дорого, скоро будут делать в России, то есть будет такая жопа мира, ну да, китайцы подросли уже, и вот Ким Чен Ин сообщил об увольнении главы разведки. Но я думаю, что они его из миномета там или из чего там из зенитного пулемета уволили, как они всегда увольняют. Так что... Да. Так что вот еще один раскол в политической элите КНДР. Политическая элита. Ну, это, вот это такой штамп. Это просто очень весело. Какая нахрен там политическая элита? Вообще о чем речь идет? Falcon 9, значит, будет там устраняться производственный дефект в нем, но это... Космический корабль Маска, который они хотели использовать уже для э, пассажирских перевозок. Но если ты помнишь, мы сказали, что, наверное, не будет этого корабля, что они все испытают на нем, все будет очень хорошо, но в серию пойдет, наверное, другой корабль. И вот сейчас говорят, что на нем дефекты такие, которые опасны для пилотирования, поэтому они будут продолжать испытания. Ну, в общем-то, это совершенно было очевидно. Белые медведи пришли в заброшенный поселок на Чукотке и катались с горок. Ну, то есть там какие-то остались сооружения, они с них катались, очень было весело этим белым медведем прям на Чукотке. Я думаю, что если также будет продолжаться путинщина ну там с путиным или там еще потом с кем-то с преемником И если мы ничего не сделаем то белые медведи с горок будут в москве кататься это я вам честно скажу потому что ну Крем... вообще ни одного в шанса медведи. в кремле будут кататься на, на у азорских островов нашли немецкую подводную лодку представляешь какая прелесть это ю-581 на глубине около девятьсот метров интересно ну я не думаю что там что-то особо на борту было такое серьезно хотя кто ее знает девочка из Турции спасла мужик вот собачку спас mm -hmm. одел на нее свою куртку а эта в горах увидела, что коза рожает козленка, она на свою собачку повесила козленка, но ну, mm -hmm. мешок с козленком, а в другую сумку посадила козу и спустила их с горы. И, в общем-то и козленок и коза остались живы. Так что да, видишь, в Турции какие добрые люди. это. австралийский пляж подвергся нашествию ядовитых медуз три самолета на юго-западе совершили китай совершили внеплановую посадку из-за нло представляешь то есть э, такая странная вещь ага. произошла да то есть вот неопознанные летающие объекты вынудили посадить три самолета ну нужно больше информации я в своей жизни Многократно видел Неопознанные летающие объекты и они многие в общем то Могли бы заставить Кого то сесть да? Один из них как раз 7 сентября 1994 года В 4 часа утра Это летел Самолет В Таллин из Минска И его осветил объект и вот этот объект как раз я видел потому что это находилось недалеко как раз 7 сентября в 4:07 я помню это было так ну что будем отвечать на какие-то вопросы здесь мы вопрос не найдем вообще я предложил себе сказать нашим соратникам чтобы они зашли к мопсу и сделали то же самое не надо а зачем не будем мериться джагонами так сказать вообще пофигу так что нужна своя инет-станция. Что значит своя инет-станция? Да? Инет-станция? Да. Ну, очевидно, человек имеет в виду э, какую-то антенну спутниковую с двухсторонним интернетом. А, и понятно. туда, и сюда. Для этого нужно специальное разрешение технадзора, Насколько я знаю, нужно лицензию получать на передачу данных. И все это вообще очень дорого. Вот. Ага. Хорошо. Такие вот дела. Так что э, мы... Ну, время еще есть. Вот интересно, опубликовали в архивах, архивы ЦРУ. Там какое-то безумное количество тысяч страниц опубликованы. И, а... Вячеслав, учитесь писать, говорить в Украине, если хотите дружить с Украиной, а не оставаться вечным врагом. Еще плюс 200, отправим через ВМР. Нет, ребят, я очень старый, чтобы что-то менять да нет, в своей нет. жизни. И если это принципиально, то тогда О, можете со мной не дружить. Нет, на самом деле по-русски на нет, Украине, нет. кто бы что не говорил, мы русские люди, нет, говорим ну, мы по-русски. Мы не это... хотим делать грамматических нет, ошибок, есть, говоря есть, в Украине. Да. Это даже слух режет. По-русски да. на Украине. Всю жизнь я так говорили и будут говорить. Да ладно, ну какая разница. Ну вот что именно, что какая разница. Это вот они хотят. Не, ну... Ради Бога. Мы с этим уже разбирались на Украине, в Украине. Так что давайте не будем возвращаться к этому. В опубликованных архивах АЦРУ, я сказал, нашли описание эксперимента Фури Гиллера. Но это надо фотографии показывать, а у нас они после того, как мы вторую эту вторую страничку -то эту открывали. Второе окно у нас, они что-то не пошли. Вот, ну, я расскажу. В общем-то, проводили эксперимент, и тут документы показаны ЦРУшные. ЦРУшники нарисовали петарду. Геллер нарисовал барабан. Ну, кстати, похожий на петарду. Ну, то есть он, это телепатически, он улавливал, что там рисуют ЦРУшники. ЦРУшники нарисовали... Квадр, а этот, э, ну да, ну фо, собственно На коробку похожий, да как коробку какую-то, а он нарисовал змей, они очень похожи. А Геллер нарисовал, э, они коробку нарисовали, а он змей, они нарисовали верблюда, он нарисовал лошадь, они нарисовали гроздь винограда, он нарисовал гроздь винограда, они нарисовали, э, значит Голуби, нижний, да? Нижний. Они нарисовали. Это они нарисовали? Да, да? там написано сверху. Да, да. Геллера. Они нарисовали. Нет, а вот. Твое... Нет, нет, нет. Вот, смотри, вот, видишь вот. рисунок? Нет, нет, нет, подписан точно. рисунок Геллера. Нет, вот рисунок Геллера. А это ЦРУшный рисунок. Они нарисовали. Вот видишь сверху. Номерок у них. Птица, птица и какие-то деревья. Я подумал, что это птица накакала. А он нарисовал тоже птицу. Ну, чуть-чуть другой. А внизу ходит птицы там, где деревья, там птичка пасется, сходит. Они нарисовали мост и корабль такой мост с висящими какими-то вантами. Он нарисовал какие-то висячие ванты. Они нарисовали дьявола с трезумцем. Он, он нарисовал трезубец, а рядом земля. Ну, может, я имею в виду, что это князь мира сего. Так что очень интересный такой. Товарищ Ури но ну я помню, как он э, по телевизору его показывали, он тогда запускал часы. Я был совершенно молодым человеком, там я не знаю, сколько мне 21 год, 22 был. И он, он сказал, что надо взять часы, которые у вас не ходят уже давно, завести их механически и показать. И тогда, значит, э, эти... Э, Часы должны пойти. И у меня реально пошли часы. Я вот могу свидетельствовать. Хотя я возможно, понимаю, нет. что если взять большую массу людей, всем предложить завести старые часы, у кого-нибудь они пойдут. И они причем и будут об этом Включи рассказывать. Включи час, пожалуйста. А я Отвечу. Там наверняка же и приличные люди пишут. Ну, ну, вроде да, закончился эта чушь. Дос-атака. Была... Дос Дос-атака. Да. Ну, я думаю, что это... Поправимо. С этим мы справимся очень быстро. Так. Так, так, так, так, так. Вот 5, -го, 17 -го не ждем, а готовимся. Так. Путин позор всей планеты что тролли да. слабоватые какие-то, смотри, уже сдулись. Присоединяйтесь к Мальцеву, сними бороду, вот тролли пишут. Еще свитер хотят они, чтобы я снял. Извращенцы. Ну, да, похоже, они извращенцы. Но мы с них штаны снимем, я думаю, после пятого, одиннадцатого. Да нет, надо их отправить, я думаю, туда, где с них штаны снимут. Нет, понятно, нет. да. Я это имел в виду. Я это имел в виду. Так что они просто меня висят. Они на самом деле тебе просмотры еще накручивают. Да. Таким образом, сами того не понимая. YouTube У все равно. Лайк, дизлайк. Главное количество этих лайков Конечно. и дизлайков. Плюс просмотров. Так. Вот пишет. Путин молодец, Россия рулит. Вот так вот Путин рулит. Вот как вот здесь сейчас. Вот этот бардак, который тут устроили. Придурки. Это вот точно. Так. Спасибо, что вы нас смотрите. До понедельника. Ну, если ничего не случится, мы не выйдем раньше. Да? До новой исторической эпохи осталось 274 дня и полтора часа. У нас, в общем-то, прямой эфир. Так, и мы. Так, вот мне просят какого-то мопса ну, значит, это вот этого вот сумасшедшего, совершить ну, насильственное пришло. действие сексуального характера. Ну, знаете, я не зоофил, чтобы трахать мопсов. И, в общем-то, я человек нормальной сексуальной ориентации, так что... А я думаю, что это сделают и без меня. Так... Не, у меня в глазах ребит, потому что, я так понимаю, наши стали спарринговаться с этим. Да, да, да. Наши тоже Спасибо, пишут, да, что вы нас смотрите. До свидания. Спасибо, до свидания. Вот сюда. Не, не, вот здесь надо начать. Не, подожди, подожди. Не, вот остановись сначала. А, подожди, надо вот э, по... По этим я забыл сказать, мы уже попрощались, по прогулкам, вот внимательно там прочитайте бегущую строку, в каждом практически городе проходят прогулки, так что выходите на прогулки, и это самый лучший ответ будет путинцам, троллям и всякой остальной там мрази. Так.